Добрый день, дорогие друзья, и снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня я покажу вам, как можно сделать веточку листьев в жестовской технике. Итак, делаем замалевок. Начинаем мы с главной центральной веточки. В конце конторы прорисовываем главный центральный лист. Он будет самый объемный, самый пушистый. Рядом мы прорисовываем маленькие веточки, на которых уже будут находиться дополнительные листки, но имейте ввиду в жестовской в росписи обязательно нужно, чтобы каждый лист касался друг друга, либо цветка, либо ближнего листа. Вот, поэтому мы все листья делаем крупными, красивыми и близко находящимися друг к другу. А, Присыпает черед, красивое отрапление кольцов листьев. Вот такими вот иголочками делим листики. Хотя это не обязательно замалевки делать, но какой замалевок, такой, такая и роспись. Спасибо вам за внимание. С вами была Куликова Анастасия. Жду вас на продолжение этого мастер-класса. До новых встреч!